творог вкусный М -м -м, класс друзья всем привет сегодня я буду готовить запекан, причем запеканок будет наверное даже несколько вариантов ну как минимум раз два три четыре и все они будут связаны со здоровым питанием. То есть минимум сахара, максимум вкуса. Для начала берем творог и три яйца. Желтки нужно отделить от белков. Желтки добавляем в творог, также я добавлю ванилин, 3 столовые ложки меда и сахар я заменю сладкой стелли. Также я добавлю мангу блендером сбиваем белок и добавляем в творог а вот теперь начинается эксперимент я буду использовать дальше гранола два вида у меня будет гранолы одна с лесными ягодами, вторая с орехами карамели, это раз. Также я буду использовать финики, вкусная и замороженную смородину. напоминаю будет несколько видов запеканок Клав. запеканку я готовлю первый раз поэтому я боюсь э, на нее сразу насыпать сверху <coughs> гранолу я это наверное сделаю немножко позже потому что запекаться она будет порядка 40 минут в духовке при 180 градусов я не хочу чтобы гранола подгорела все отправляем в духовку и посмотрим что у меня получится